То есть, если вдруг без Берсена начнет появляться, клещ, ну тогда будем думать, откуда же он еще приходит. Вот, А пока вот, вот только так. Вот не знаю, Игорь, ответил ли я на твой вопрос. Ну вот мои мысли такие. Так, Егор Закажурников. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, Евгений Витальевич и все остальные. Всех с наступающими новогодними праздниками. Да, ну мы с вами еще увидимся. В этом году, так или иначе, у нас 31 число. Даже если его объявят выходным днем, да, что хотят вроде как сделать у нас в Российской Федерации наконец-то, да, абсурд. То есть вся страна, Новый год, я считаю, это вообще единственный праздник остался у нас в стране, действительно всенародный, да? То есть любой другой праздник, как бы кощунственно это не звучало, там, даже 23 февраля, или 8 марта, там, или 1 мая, или день России, я допускаю, что можно можно для части людей в том числе и для меня, бывает, когда закручусь за да, иначе пройти незамечен. ой, вчера же был вот этот праздник, то Новый год, я не думаю, что вообще найдется в стране кто-либо, вот из людей здравомыслящих, да, кто пропустил Новый год, да, и, ой, это что, прошел, что ли, уже наступил, я думаю, что все до единого этот праздник, Рады они ему, не рады, празднуют им, не празднуют, вопрос другой, отношение к этому празднику. Но так или иначе, в жизни каждого человека нашего государства этот праздник отмечен какой-то вехой. Вот. Но подавляющее большинство еще его и празднуют, да? встречают этот Новый год. И готовился, естественно, 31 -го числа, 31 число рабочий день. Абсурд. Да, перед э, бессонной ночью, потому что праздник-то встречает ночью. Перед бессонной ночью рабочий день. Абсурд. Ну вот так это было, но сейчас вроде как здравомыслие должно возникнуть. Да, его все-таки сделать нерабочим днем. Я тоже считаю, лучше рабочим делать третье, четвертое, пятое, там, какое-то любое другое, да. А вот 31-го надо это логично. Или отменить праздник. Хотя его навряд ли отменишь. Вот, значит. Поэтому мы с вами все встретимся еще 31 числа, так или иначе, независимо от того, рабочий день это или нет, у нас все равно будет э, суббота, вот. бесприменительно к это будет суббота. И в субботу мы с вами все равно встретимся на марафоне вопросов, вот, и я думаю, что обменяемся поздравлениями с Новым годом. А сегодня, кстати, вот чуть не забыл, да, помимо вот этого, значит, где вопросы, я другое хотел вам дать-то, да, То есть, э, в преддверии Нового года, значит, э, меня уже спрашивают Евгений Витальевич, а, Евгений Витальевич, а будут какие скидки к Новому году, да, то есть на вторая традиция, значит, на каждый Новый год мы какие-то, какие-то сюрпризы я для вас, мои уважаемые, да, курсанты, академисты, вот, всегда приготовил подарок, а тут что-то разокрутился, меня спрашивают, Юшкин вот точно надо задуматься, я задумался и, конечно, приготовил для вас подарок, да. Не знаю, опять же, вот, видите, ну, мне кажется, шикарный подарок, да, как, какой-то будет подарок для вас, я не знаю, каким образом вы его оцените, да, вот, значит, я сейчас даю ссылочку, нет, не, не сразу, дам, конечно, ссылочку на этот подарочек, то есть, традиционный подарок, то есть, я вам скажу, что все, наконец-то я доделал, допилил до конца, со всеми одновременными, второе издание, то есть, первое издание уже у нас было, но там еще не совсем все было доделано, да, там по поилкам. То есть, кто не в курсе. Да, у нас на сегодняшний день в производстве у меня уже сейчас заказы я делаю, да, которые это минифермы фермы 3 серии, не как она сказать-то, 6 серия это да, 3 модификация. Макляк 6.3. Вместо Макляк 6.2. да, То есть там много. Но ну, практически все навесное оборудование. Макляк 6, потому что база осталась та же самая. Вот конструкция, конструктивная каркас. А навесное оборудование полностью обновилось. Вот, естественно, в лучшую сторону, да, <смех> естественно, потому что этот процесс у нас идет, он идет постоянно, без остановки, в том числе с активным участием, вот, вас, спасибо вам за это, да, то есть и в испытаниях, и в идеях, в выработке идей, в подсказках, с чем еще поработать, и вот у нас наработалась Макляк 6.3, значит, первое издание у нас вышло уже вот в конце осени, небольшой тираж, вот, и сейчас я его доработал, и вот уже второе издание, готова к выпуску я как раз говорю что возможно к новому году я его запущу вот она готова к выпуску и я сегодня к вам его предоставляю и как раз второе я планирую выпустить его праздничный экземпляр с праздничной обложкой как всегда да новогодний вот для вас презентация и с моим личным поздравлением и автографом для вас значит тираж естественно этот ограничен значит ограничен в первую очередь временем значит тайминг уже запущен значит я его запустил сегодня и заканчивается он как загремят куранты на Спасской башне Кремля в 00 часов 1 января 23 года тайминг завершится поэтому если есть у кого-то вдруг желание горячее жгучее значит меня поздравить да, с наступающим праздником присоединиться к нашему сообществу и получить новогодний подарок в виде ограниченного вот этого новогоднего тиража совершенно новой мини-фермы Макляк 6.3 вот вам ссылочка вот так вот можете прямо сейчас заходить смотреть и оформлять заказ я с удовольствием вам его подпишу и отправлю вот а мы продолжаем дальше так. Паша, здравствуйте! Всех наступающих! Всех наступающих! Николай Ясенякин, добрый день, Евгений Тайс! Здравствуйте, Николай! Алексей Куршев, добрый день, Евгений Привет, Алексей, привет!